Вот на 1926 году было явление Господа нашего Иисуса Христа на Украине. 30 июля в 8 часов утра вблизи Киева между селами Демидовым и Глибовкой, двум мальчикам, отроку Николаю, 11 лет, Николаю Максимовичу Куприенко и Емельяну, 14 лет, Емельян Ивановичу Фещенко, вот что Христос, в частности, сказал. «В моем Святом Соборе прошел раскол между священниками. Священники-переворотцы, украинцы, живисты и подобные священники-еретики ведут народы погибель, а праведные священники ведут Царство Божие. Горе будет украинским, живистским и обновленским митрополитом и архиереем, зачинщиком и еретикам». Духовенство не будет прощения ни всем, ни в будущем веке. Малым мирянам будет прощение, если они покаются. Но все-таки накажу за то, что они отступники от православной веры начали разделять ризы божественные на мне и мою святую апостольскую церковь. Что предсказывали святые и старцы о ситуации с расколом на Украине? Преподобный Лаврентий Черниговский предупреждал, чтобы были верны московской патриархии и ни в коем случае не входили ни в какой раскол. Господь Иисус Христос создал одну церковь, а не церкви, которые не одолеют и врата адывы, однако только церковь православная, святая, соборная и апостольская. Другие, называющие себя церквами, не церкви, а плевелы дьявола среди пшеницы, и ископящие дьявола. Старец Иона Одесский. Я сам малорос, но скажу нет отдельно Украине и России. А есть единая Святая Русь. А разделить нас решили враги, чтобы уничтожить православие на Малой Руси. Но Господь этого не допустит. Старец Зосима Сокур. Строго держитесь русской православной церкви и святейшего патриарха Московского и всея Руси. В случае отхода Украины от Москвы, какая бы ни была в токефале, беззаконная или законная автоматически прерывается связь с митрополитом Киевским, твердо стоять за каноны Русской Православной Церкви. Старец инок Иоанн из Елизарова говорил своим духовным чадам, что автокефалия – это православная секта. Автокефалию ни в коем случае не принимать, даже если будут надоедать патриарху. И предупреждал, чем это грозит. «Если веру утеряем, то и в краю нашем нам места не будет, не то, что в Царстве Небесном. Прекрасные слова говорил и блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий. Если будем беречь свою веру в чистоте, пытаться жить по вере, то Бог пошлет нам мир и покой. Если же мы погрузимся в пучину человеческих страстей, уражду, противостояние то, конечно, собьемся с Божьей дороги, и это к добру не приведет».